Приветики мои дорогие! Сегодня будет максимально ламповый видосик, я отобрал несколько графических модов помимо известных нам, кванта, и NVE. Все моды которые я покажу взяты из моего телеграм канала, и заслуживают вашего внимания. Остальные графические моды которые там выложены, но не показаны здесь. По моему мнению, являются либо сырыми, либо просто проходными. Сейчас вы видите мод 5RLADED. Как я увидел, он изменяет графику довольно сильно и делает ее очень приятной глазу. В моде есть некоторые графические артефакты. Допустим во время грозы небо моргает с очень красивого заката, на серой тучи, видимо разработчик не смог определиться и засунул все вместе. Также очень красиво в этом море выглядит ночь с туманом, закаты здесь просто божественны, при любой погоде они выдадут вам потрясающую картинку. Дневная же погода выглядит неплохо, однако почему-то все небо в белой субстанции. Что это за вещество я даже думать не хочу. В общем мод хорош, а тем более на Холливуде. Следующий на очереди мод, Реалити 5. Этот мод мне запал в душу больше всех. Его закаты это что-то с чем-то. Настолько красивых закатов я не видел даже в Квантиенвее. Дневная погода неплоха, это пожалуй все, что я могу рассказать о ней. Ночь выглядит очень атмосферно. Хоть на видео она и не сильно отличается от любой другой ночью, в любом другом моде. Поверьте, при геймплее вы поймете о чем я. Туманный рассвет выглядит великолепно. Малиновый свет пробивающийся сквозь темное небо. Так и намекает на ламповые посиделки около костра. Отдельный респект разработчику за лучи, которые пробиваются сквозь пальмы. Это просто прекрасно. От фонарей исходит приятное свечение, с приятным блюмом. Далее хочу рассказать про мод, который хоть и понравился мне, но выбесил он меня конкретно, это мод сцене реализм. Чтобы вы понимали, в нем присутствует всего три разных погоды. Туман, дождь и солнечно. Остальные погоды просто Ctrl-C, Ctrl-V. Настолько ужасного и одновременно прекрасного мода я еще не встречал. Порой он может выдать кадры которые я не получал ни в кванте ни в нве. Для простой игры этот мод думаю будет достаточен. А для картиночек и прочего он будет прекрасен. При этом если вы любите экспериментировать с погодами, этот мод не даст вам такого функционала. Еще я хотел добавить мод PRV. Когда в прошлый раз я его ставил, он мне очень понравился. Но установив его сегодня, у меня возникли проблемы с EMB, поэтому без него. Но его я тоже могу рекомендовать к установке, если вы сможете решить проблему с EMB. Спасибо все за внимание. На этом у меня все. До новых встреч. Гудбай.